Лучше нарисует тот это съест. Начнем мы с пасочки, потому что скоро уже у нас маска. О, вышло! Я нарисовала. Я дошла. Ого, красиво. Блин. Ребята, вроде Миленаш не умеет рисовать. Она уже учится с нами, да, Милешка? Да конечно. Выбирайте, пожалуйста, хобби. Ой, ты не по сторонам. Резаем, ребята. У нас паста немножко раньше, чем у всех. А чего она воровая? Кто самый хитрый? вот эту. вкусно. Хочешь попробовать? Нет, Ребята, теперь рисуем сгущенку. Я, конечно, не сильно умею рисовать. Специально купили одну сгущенку, чтобы тот, кто победил ее, не ел. Она сгущенка на всю семью, и только победитель будет... Э, решать, Мама. кто ее ест. Я, я. О, Сейчас просто заберу, чтобы посмотреть, что я. я в... потом просто проиграю. Если любит гущенку, поставьте обязательно под этим видео лайк. Ладно, я просто напишу сгущенку. Стоп! А! Стоп! У меня какая-то, я... я сразу говорю, у меня какая-то не волну, Как ты так хорошо. Рас... А, я поиграла. Ура, ура, ура, ура. Я ну, я Мама такой пробует сгущенку. Теперь мама ее всю съест. Теперь мы рисуем печенье. Да! А вот так рисуем или вот это? Любое. Нет, ребята, кто победитель, тот выберет какое печенье будет кушать. Я. Давай раз, два, три. Раз. Милеш, а ты рисуешь, доча? Ребята, Закидайте мне лайки, но ну, чтобы я выиграла. Я должен. Потому что я уже не то рисую. <смех> и, стоп. Все. Все, я его <смех> Ура! я выбираю вот это, потому что я его рисовала. Я должен. Его надо будет открыть. Вот она. Я С вами привык. не поделишься? А, э, э, ты не выиграла. выиграла. Очень вкусное обольчение. Ореши? На следующий раунд рисуем йогурты. <соцентрический> раунд> Давайте, Я раз, два три. Маш, два, три. Маш, В мы очень, действительно любим йогурты. Это наша любимая. Спасение наше. Уже полминуты прошло. <свисток> мы нарисовали. Э, мама рисовала вот этот, Милена вот этот, а я вот ну, этот. Слушай, она рисовала растишку, <свисток> да? Кубничка. Я нарисовала <свисток> Милена выиграла! Я, <свисток> Милена, <свисток> <свисток> <свисток> <свисток> такой. Такой? Ты же хотела такой. Она ага, да. перехотит. Ну она просто перед сразу, ой, перед рисованием Сезанна вот этот хочет. Глава да, мама откроет, да? Она попробуй. М -м, вкусно ребята, кто любит йогурт обязательно поставьте под этим видео online. ну а мы в следующий раз yeah, шоколадка yeah. а Молос. как я рисую? а можно я без пачки нарисовала? Уже... о, ребята, самый интересный мом момент мы очень любим сладости кто любит сладости поставьте этому видео лайкосы это наш любимый э, десерт, да, всех нас, поэтому мы а все какие постараемся. какие орешки, какие орешки? Лешенька, ты что-то не рисуешь. Да, рисовала. Милена, Милена отжала у мамы рисунок. Этот, да, участвуем между двумя рисунками, потому что Милена забрала мамин и Милену. Милеша выиграла. Милен, я выиграла. Милена, ты выиграла. Да. Ура. Ты пробуешь, давай я помогу. Давайте, ребята, пробуем, Мелена. Вкусно? Все, я тушила, -а куда, Мелена заберет себя. И кто у нас сегодня победитель? Кто больше всех дегустировал? Давайте Кому посчитаем. посчитаем? Давайте. Давайте посчитаем. Давайте. Мама, что ты ела? Я ела только сгущенку. Мама одна, Мелена ела два. Шоколад. два. Я ела Пасху. Я ела Ела печенье. И что Я это друж... нишня. Я Победила дружба. <гиб> Всем понравилось это видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И не забывайте нажимать на колокольчик. Пока-пока!